Ну что ж, всем огромный привет, добрый вечер, уважаемые друзья. Напишите «добрый вечер», чтобы я увидел вас, что вы меня хорошо слышите и видите, дайте мне обратную связь. Начинаем наш сегодня небольшой у нас с вами вводный вебинар по поводу старта программы игры «Просыпайся продуктивным». Меня зовут Артем Мистеренко, я буду вашим ведущим на ближайшие 100 дней. Жду от вас обратную связь, напишите, пожалуйста, «добрый вечер», два слова, чтобы я увидел. От вас обратную связь, что вы меня хорошо видите, хорошо слышите. Все, вижу, пошло добрый вечер. Ну отлично. Напишите, пожалуйста, с какого вы города, где вы сейчас находитесь. Посмотрим нашу географию участников игры «Просыпайся продуктивным». Отлично видно и слышно. Спасибо большое за обратную связь. И важное сообщение, ребята. Если вы не подавали заявку в игру во вкладке «Играть», то э, вы можете воспользоваться последним сегодняшним днем для того, чтобы подать заявку в игру. Потому что с завтрашнего дня начнется игра, в игру уже включиться никто не сможет. Все, там уже есть у нас около 900 э, человек, около 900 человек, которые будут участвовать в этой игре. И э, следующий у нас поток будет 23 августа. То есть эта же игра начнется только 23 августа. Это специальная еще информация для партнеров компании pride international для того чтобы не переживали что некоторые люди не успели включиться в игру у нас принято у людей все делать в самый последний момент не заранее обеспечить себе место вот можно сейчас оплатить а вот оплатить сегодня уже к сожалению нельзя и попасть в этот поток тоже нельзя людям со стороны то есть только можно тем кто уже оставили заявку а вот игра следующего потока начнется через Ровно три недели, можно сказать, 23 августа, и а, можно будет попасть туда. Поэтому, а, если вы хотите принять участие в первом потоке игры «Просыпайся продуктивным», то вам необходимо это сделать прямо сейчас. А, это очень важно, да, чтобы вы понимали, что не было потом никаких вопросов. Попасть в игру невозможно. Ну, Артем, ты всемогущий, и ты же можешь там где-то птичку поставить, и я буду в игре. Нет, нельзя. Сразу говорю, что это нельзя будет делать. Я на такие вопросы даже не буду реагировать, и боюсь, что ни суппорт, никто вам в этом не поможет. Ну что ж, а что нас с вами ждет? Это небольшой, на самом деле, технический вебинар сейчас. Я вам покажу, как будет выглядеть внутри игра, то есть где что будет находиться, как вам нужно будет отчитываться. И э, важно понимать, что завтра у вас водное занятие. Оно подготовленное заранее. Завтра первый день, вам необходимо будет сделать кое-какие действия. А я вижу, что у нас есть продвинутые люди, которые уже участвовали там, в чемпионате мира по эффективности, начинают юморить во сколько завтра просыпаться, какую воду пить, что кушать, зарядку. Давайте, мы очень ценим ваш юмор, давайте выиграть в игру «Просыпайся продуктивным». Когда надо будет просыпаться тогда, когда надо, тогда и надо, хорошо? И сейчас там уже писать о том, что так, ребята, всем завтра встать раньше там, или еще что-то, в этом смысла никакого нету. И эта игра очень сильно отличается от тех игр, в которые вы играли, потому что вы играете сам за себя. Вы не в команде, вы играете сам за себя. Ваша задача – довести себя до а, такого превосходного уровня, чтобы у вас действительно было огромное количество энергии, чтобы вы были продуктивным человеком, и, и каждый день для вас он приносил а, огромную пользу. Хорошо? А, ну что ж, этот, как я уже говорил, прямой эфир, он направлен на то, чтобы я мог продемонстрировать вам, как будет выглядеть внутри функционал, поэтому смотрите очень внимательно. Завтра у вас уже к этому откроется доступ. Сейчас я включу здесь трансляцию, чтобы вы могли все у меня видеть здесь. Так, э, завтра, завтра вам необходимо будет для тех, кто оставили заявку, зайти вот сюда во вкладку «Играть», вот, где у нас есть вкладка «Играть». Перед вами будет вот такая же, такой же значок. Вы нажимаете «Играть» и вас перебрасывает вот на такую страницу. Ребята, сейчас, я понимаю, вы в первом потоке, ну уж вы первые, этим можно гордиться, но и в то же время я приношу свои извинения, что у нас пока нет еще дизайна. Дизайн где-то появится там, в ближайшие 2-3 недели, он уже готов, сейчас нарисован, то есть дизайн будет другой. Как вы понимаете, тут сейчас особо дизайна нет, здесь есть просто функционал. Здесь есть функционал. Обратите внимание, что вот здесь вот справа, Uh, у вас будет каждый раз появляться видео, каждый день будет появляться новое видео «Игра «Просыпайся продуктивно». Вы с утра просыпаетесь, заходите в свой личный кабинет сюда и смотрите задание. Есть разные уроки. Есть уроки, которые идут по 2 минуты, есть по 10 минут, есть даже уроки по 40 минут, которые вам нужно просто посмотреть и написать, какие у вас были осознания после просмотра. Начнем с самого верха. Uh, у вас тут написан «Ваш партнер по подотчетности» ваш партнер по подотчетности, и будет ссылочка на человека, который является вашим партнером по подотчетности. В завтрашнем дне вам нужно будет написать определенный отчет, что вы ждете от игры, дать свое обещание, насколько вы готовы идти. Вы напишите вот в этом окне, и вам нужно будет связаться с вашим партнером по подотчетности. Как это сделать? Переходите, вот, например, в данном случае у нас как пример есть Екатерина Курбакова. Мы заходим на ее страницу. Она еще ничего не написала, но она участвует в игре, она ставила заявку. У нас сайт рандомно определяет партнера по подотчетности. А можно я свою подругу или друга? Нет, вот вам определено судьбой партнер по подотчетности, который выбрал наш функционал рандома. И у нее здесь будет пост. Ну и точно так же вы напишите пост для того, чтобы вы могли договориться, как вы будете взаимодействовать. Мы вам дали еще такую текстовую инструкцию. В общем, смысл такой, Катя завтра пишет пост, а я ей в комментарии пишу, Катя, вот мой вайбер или вот ватсап, давай свяжемся там мы продолжим там общение. Вернемся сейчас обратно. Значит, вам нужно будет с вашим партнером по подотчетности связаться и сделать то, что я расскажу в завтрашнем задании. Дальше. У вас вот здесь вот есть такая форма, для того, чтобы писать отчеты, которые будут оставаться на вашей странице. Внимание, вы можете написать отчет один раз и просто его потом дополнять. Здесь сейчас функционал работает не так, как в социальных сетях. Вы написали 5 слов, отправили, оно появилось на стене, новое написали, оно появилось заново. То есть если вы, вот сейчас тут написано, это первый абзац поста, картинка, прайс, второй пост и вторая картинка. Если мы нажмем поделиться, вот, отчет успешно отправлен, зайдем на страницу, то посмотрим, что этот пост уже вот здесь вот а, закреплен. Вот, да? Игра «Просыпайся продуктивным», задание выполнено, это первый абзац поста, и вот фотография, например, добавлена. Если вам нужно написать еще что-то, вы заходите в свой, а, значит, личный сюда кабинет, где у вас будет игра, и пишите просто ниже, у вас этот пост будет, Вы пишите, например, «Игра вообще огонь». ура. Ура, что я здесь. То есть это как поле редактирования. И э, делитесь, поделиться опять нажимаете. Вот смотрите, мы сейчас зайдем на страницу. И этот пост, он просто как отредактировался, чтобы вы понимали, как это работает функционал. Потому что вам каждый день нужно будет писать. Вот видите, я добавил, игра вообще огонь, ура, что я здесь. И на следующий день оно просто уйдет. И будет новый день, когда вы сможете писать новое. Это чтобы вы понимали. Если что, мне сейчас зададите вопрос, я объясню. А, дальше, что у вас еще здесь есть? У вас а, будут задания, да, некоторые задания, 2-3 задания, которые нужно будет выполнить. А, как вы знаете, мы играем на честность, есть какие-то факторы, которые можно будет проверить, у нас будут независимые судьи, которые будут отслеживать, если кто-то как-то лукавит, то мы будем применять определенные меры в этом случае. Но у вас есть задание не выполнено и задание выполнено. Вам необходимо будет это сделать, когда вы завершили задание, для того, чтобы вам засчитались Монеты а, игровые, и также что вы ну, как бы вы сделали шаг вперед в игре? Просыпайся продуктивным. Поэтому вам важно будет выбрать, задание выполнено или не выполнено. Я завтра видео вам буду рассказывать, вы обязательно его посмотрите, оно идет 10 минут, чтобы вы внимательно меня послушали. У нас нет возможности здесь технической и вообще нет такого функционала, что, ой, вы знаете, ребята, я вчера, у меня интернет вчера не было, или я просто там, что-то у меня не сработало, вы не могли бы мне засчитать за вчера какие-то монеты там, потому что я все сделал, на самом деле просто не отправил отчет там. Вот, к сожалению нельзя вот нужно делать в день в день и это будет очень эм, неисправимо то есть нужно сделать в тот день когда ты это сделал дальше у нас здесь есть кнопка сдаться вы можете остановить игру в любой момент и выйти из игры по вашим а, каким-то причинам. Я надеюсь, что у вас не возникнет таких причин, и вы дойдете до конца. Некоторые люди драматизируют а, очень много запусков а, подобных игр, которые мы делали. А, люди драматизировали перед стартом. «Ой, у меня получится или не получится?» «Ой, у меня там... А как я справлюсь или не справлюсь?» Какая-то начинается драма, и люди сами себя начинают накручивать, что является выжиганием определенного уровня энергии. А, у нас есть кнопка «Сдаться», «Выйти из игры», для того, чтобы просто остановить и не продолжать. Но там есть определенная процедура. Дальше, как я уже сказал справа, у вас здесь будет вот такой вот каждый, каждый день новый видеоурок. Здесь будет прописано дальше задание текстом, что что, что будет в моем объяснении. Здесь еще будет дублироваться конкретно по фактам, что нужно сделать за сегодняшний день. И чуть ниже у вас а, здесь будет день, ваше место в рейтинге, сколько осталось до финала. И здесь будет таблица. Внизу будет идти вся таблица всех участников. Я уже говорил, на данном этапе у нас, насколько мне известно, на сегодняшний день в 12.00 у меня была информация, что 880 участников. Я думаю, что за вечер сейчас еще несколько сот добавится людей, которые просто не успели оставить заявку в игре. И, как я уже объяснил, если вы не успели подать заявку в игре, вы не сможете завтра принять в ней участие. Завтра спокойно просыпайтесь, начинайте свой день, когда вы его начинаете. Мы там по поводу режима дня будем делать или на 3, или на четвертой неделе. Сейчас у нас будет такой разогрев, разгон. Я еще раз напомню, что мы с вами будем играть 100 дней. Почему 100 дней? Потому что а, на самом деле привычка, есть некоторые разные мифы, что привычка за 21 день а, там, совсем хорошая, коренная становится. Кто-то говорит 50 дней, кто-то 80. На самом деле привычка – это то, что на уровне автомата происходит на определенном долгом периоде времени. Да? И нам важно, чтобы… Сейчас, секундочку, я уже навернусь. Так. Меня сейчас видно, да? Сейчас, секундочку, все видно, да. 100 дней ⁇ это как раз то, что связано с тем, что мы более уверены, чем за 21 день, что это сыграет для вас значит, хорошую... Хорошую сыграет для вас пользу, создастся для вас польза, что вы за 100 дней сможете действительно поднять ваш уровень энергии, быть продуктивным и вообще посмотреть на эту жизнь по-другому. Я в последнее время с очень многими общался участниками, которые проходили разные наши игры, чемпионат мира по эффективности, чемпионат мира по бизнесу. И я вам хочу сказать, почему вам стоит дойти до конца, дойти на 100%. Многие люди, которые поиграли в эти игры, наконец-то начали делать то, что они до этого всегда избегали. То есть у нас в жизни очень много мы понимаем что нужно чем-то заняться, что-то начать изучать, где-то себя нужно поднять на какой-то там новый скилл. И играя в игру «Просыпайся продуктивным», как и другие игры, в которые вы тоже получите доступ, если захотите будете играть. У нас будет прекрасная игра нетверкинг а, как взаимодействовать с другими людьми, повышать навыки коммуникации. У нас будет игра «Манимейкинг», у нас будет еще отдельный чемпионат мира по эффективности, который связан именно с эффективностью и а, тоже очень полезен. Вы имеете доступ уже как минимум на год да, для того, чтобы в этом всем участвовать. И в социальной сети, помните о том, что все результаты и оценки вы сможете для себя получить после того, как вы пройдете эти задания, то есть реально ты понимаешь, насколько для тебя было полезно не до задания, когда ты его будешь выполнять, а обычно у вас до задания, возможно, будет проявляться ощущение блин, ну нафиг мне это делать, ну что я буду как-то вот, мне некомфортно» и это абсолютно нормально, но сделав это задание, вы будете иметь абсолютно новый уровень. Понимание того, какой вы новый человек. И через 100 дней, когда завершится этот поток, я вас познакомлю с вами, с новым человеком. Это будете вы, и у вас будут совершенно другие уже понятия, совершенно другой лайфстайл, который позволит вам ощущать эту жизнь совершенно на других уровнях. Uh, ну что ж, посмотрим, что вы мне пишете. Так uh, игру можно установить на смартфон, смотреть задание, писать отчеты там. У нас веб-версия: именно скачать с App Store и с Google Play можно будет через месяц. Um, еще раз хочу извиниться для тех, кто просто купили игру и участвуют как um, участники, для тех, кто там не в Pride International. Um, ну, у нас вот такое сейчас, такие вот немного полевые условия за такой небольшой дискомфорт, что нужно будет заходить на сайт пока сори, но через месяц у нас у вас будет уже скачано... Вы сможете скачать приложение, где все это будет происходить там. У нас компания просто открывается официально в октябре, и мы все это готовим к октябрю, а сейчас у нас такой старт есть. Для тех, кто в бизнесе, я думаю, что вы это поймете. Так, во сколько будут выкладывать видео? Ну, видео будут выкладывать где-то после полуночи э, по Москве, но вам не обязательно сидеть ночью, ждать его, смотреть. То есть не создавайте вот этот избыточный потенциал, который ожидания какие-то. Просто играйте. Я не хочу, чтобы это нарушало ваш какой-то специальный образ жизни, мы сделали эту игру такую комфортную, чтобы не то, что вас порвать и показать вам, как тяжело вам может быть в каких-то ситуациях. Эта игра будет реально приносить вам удовольствие, то, что вы будете работать над собой. Но вы должны сами понимать, что это для вас тоже должно быть вкладом, что если у вас нет желания меняться, то, скорее всего, мои некоторые предложения по режиму дня или по внедрению каких-то привычек вы будете воспринимать в штыки. Но... Вот это как раз будет проявляться, если вы не хотите меняться, если вы хотите меняться, то просто вы уже доверились, играйте, получайте удовольствие, все, смотрите, как вы можете проявляться в тех или иных ситуациях. Так, зато мышление миллионеров подарок, кстати, как получить его людям? Да, как получить мышление миллионеров? Мы игру начнем и буквально в первую неделю дадим всем доступ, мы сейчас просто по игре хотим, чтобы не разбросаться, да. Да, по поводу призов тоже вам скажем сейчас чуть позже. Влиться в игру на неделю позже общего старта можно будет? Нет, я уже сказал, нельзя. Вот сегодня уже многие, не я знаю, что как минимум 40 человек уже не попали в игру, потому что сейчас платежные системы закрыты, невозможно даже оплатить, мне там писали «давай тебе деньги привезу, куда тебе надо», я говорю «вопрос не в этом, что мы просто не сможем это сделать». Второй поток будет 23 августа, вот туда можно попасть. Так, можно ли будет играть в игру несколько раз? Мы поднимали этот вопрос, пока не могу вам ответить на него. Будет ли в этом смысл? Я думаю, что нет, потому что если вы пройдете игру и делать то же самое, вы уже сможете без игры, потому что это будет ваша привычка. Так, когда будет открыта кнопка обучения, она для кого? Так, это чуть позже, ребята. Давайте по игре сейчас, если есть вопросы по игре, давайте я вам отвечу на них, хорошо? Работать над собой – это круто, уже больше полугода с вами. Спасибо, Юля, это большой молодец. Завтра у вас водное занятие, завтра вам нужно будет выполнить такие больше формальные задачи, которые, которые просто определяют начало игры, там партнер по подотчетности написать там отчет, ну и посмотреть водное занятие обязательно, чтобы вы могли, ну, значит, понимать, как будет все происходить. И я вас очень прошу, пишите. Вот эти отчеты, потому что я вам очень часто буду об этом напоминать, отчетность, да, чтобы вы приучили к себя к тому, чтобы вы могли жить здесь и сейчас, чтобы вы могли ощущать сегодняшний день и понимать, вот прошел сегодняшний день, что он мне сегодня дал, как я его прожил. И ваш вклад, ваши посты, которые вы будете писать, это очень большой вклад для других людей, которые будут смотреть и читать. Это, знаете, вот на уровне отдавания. Чтобы вы могли исходящий поток настроить, пишите более подробно не только для себя, но и чтобы другие люди могли получить от вас пользу и ценность, которая та трансформация, которая происходит с вами. Да. С выходными или 100 дней включают? Да, с выходными. Так, по ссылке регистрироваться здесь, выдаю сообщение в ЖМПО, к сожалению. Так, я уже объяснил, да, что у нас нет возможности, мы же предупреждали, ребята, за неделю предупреждали, что не будет возможности оплатить. Сейчас вы можете уже дождаться, скорее всего, послезавтра можно будет оплатить и попасть в игру 23 августа, кто не сделает этого. Так, а можно усложнять задание, делать, например, второй уровень для тех, кто прошел первый? Не совсем понятно. Для вас задания все будут новые. Мало что, пересекаться будет что-то, но нет. Когда выйдут новые игры, какие? Ближайшие 3-4 недели будет новые игры, но опять же, давайте не сегодня не об этом, давайте сегодня по а, игре «Просыпайся продуктивным». Следующая игра будет «Нетверкинг» а, с датой, скажу чуть позже вам, да. «Можем ли писать отчет утром?» Да вы можете писать в течение дня все, что хотите, просто это будет один пост, я показал технически, как это делается. Так, а во сколько приостанавливается возможность подать отчет вечером? Просьба учесть разные часовые зоны, в 8 часов разница. Да, но именно поэтому мы, наверное, сделаем отчет с 12 до 12 по Москве. Вот, в 12 часов ночи будет выкладываться, и до 12 можно будет подать отчет. А, я еще уточню и думаю, что завтрашний день мы напишем определенные правила, чтобы вы об этом точно узнали. Да. Если подотчетный партнер не сдал задание, что-то писать куда-то или это на его совести? Нет, здесь у нас на совести, я завтра расскажу вам все, что нужно сделать с партнером по подотчетности. Так, во сколько закрывается день, сказал. Все понятно, нужно начинать, да. Отчет за второй день пишем в том же поле, оно пустым уже будет, и там будет первый отчет. Да, на следующий день каждый день поле будет обновляться. Просто в течение одного светового дня вы просто дополняете, и ваш отчет он будет в одном посте увеличиваться. Вы можете добавлять несколько фотографий, можете добавить ссылочку на видео с YouTube добавить просто вот сейчас и использовать это для отчетности. Но в течение одного дня вы делаете один отчет. На следующий день поле будет пустым и будет новый отчет. Таким образом, ваша история она будет сохраняться. А на вашей странице у нас внутри Pride International. Можно к посту по заданию одновременные фото и видео загружать или только что-то одно? Да, можно, об этом я тоже сказал. А, ну что ж, ребята, это все просто у нас техническая такая вот картинка, чтобы вы понимали, как все внутри будет устроено. Не переживайте, все будет хорошо у вас, вы обязательно победите. Но я точно знаю, что вас будет немного ломать. С другой стороны, вы будете ожидать и говорить очень легко, очень легко, но помните, что наша дистанция 100 дней и на каждом этапе есть свои уровни. Может быть, для вас легко, а для кого-то нет. И наоборот, для вас может быть сложно, а для кого-то это будет проще, поэтому мы сделаем. Если я уехал и нет интернета, Наталья, вот просто пропускаешь один день. Вот такая вот игра, вот берешь и что ты можешь поделать? Ну нет интернета. Ну ничего страшного, ну не заработаешь 80 игровых монет. Но жизнь на этом не заканчивается. У нас, у менталитета русскоговорящих людей, если вот я поставил какую-то цель и где-то сорвался и сделал глоток Кока-Колы, то все, давайте мне гамбургеры, мне давайте шампанское сразу. Гулять так гулять. Я уже сорвался, глоточек же сделал кока Вот я бы не хотел, чтобы вы в крайность ударялись. Ну уехала, ну уехала, ну пропустила один день, дистанция длинная будешь догонять э, до этого, а если, э, я не знаю, где можно быть, чтобы не было интернета, я даже когда лечу 18 часов в самолете, остальные 6 часов нахожу интернет в любом месте, у меня не было за последние 29 лет жизни, сколько я использую интернет, чтобы у меня раз и нет интернета. Вот интернет можно найти даже в моем загородном комплексе, где вырубает свет, Wi-Fi нету, 3G не достает, и я нахожу интернет. Для меня это а, как раз очень хорошая растяжка для того, чтобы продвинуться. Да. Выходные будут по воскресеньям, да. Отчет других можно будет только в ленте посмотреть. А, ну, только в ленте вы можете их посмотреть, да. А, угу Максимум тысяч монет за игру. А, да, но есть и другие способы получать монеты. Если в процессе будут вопросы, куда их задавать? У вас там будет суппорт, вы сможете задать вопросы. Да. Победители будут определяться? Да, победители будут определяться. Победители будут определяться. Я в течение недели, когда мы начнем, э, когда мы начнем, я уже скажу вам, э, когда мы... наш корабль двинется, давайте, я вам уже скажу, какие мы будем подарки дарить. Да, по поводу... Глоток про Пепси, круто, сказал. Ну, а у нас так и есть, человек бьется в крайности. Я видел, как в чемпионате мира по эффективности, раз один день пропустил, значит, все, можно набивать живот и жить теперь по-другому. А что уже сделать, раз я же уже тут оступился. Поэтому ничего страшного, пропустили один день ну, не заработали игровых монет, двигаемся дальше. Наоборот, чтобы вы могли, потому что жизнь наша, она вот таким вот образом не идет, понимаете. Да, да если пропустил один день наработки, привычки, то нужно начинать заново, особенно в 99-й день. Как будут начисляться игровые монеты? Вам нужно самому выбрать, я объяснил только что вначале, вот э, важно приходить, быть пунктуальным. Я, я очень пунктуальный, мои стандарты внутри, я пунктуальный, и я не понимаю, мне трудно понять человека, которому было написано, что в 19.00 начинается вебинар, он приходит в 19.20 и спрашивает, как тут у вас все будет устроено, я вот только пришел, вот давайте перематывайте, смотрите сами заново, я это объяснил. Монеты начисляются, когда вы выполнили задание, написали, задание выполнено. Вот, но мы будем контролировать. Так, видео только с Ютуба, Сейчас только с Ютуба. Да. Сейчас YouTube. С... Ну что, ребята, вам всем удачи. До завтра в завтрашнем видео. Уверен, что мы с вами встретимся еще в прямых эфирах, потому что по ходу у нас будут с вами прямые эфиры, где мы с вами сможем пообщаться и посмотреть, значит, что и как устроено. Хорошо? И как у вас все происходит? Когда будет, когда будет внутренний магазин для покупки призов за игровые монеты? Так, ну у меня... Смотрите, ребята, я... Так, нужно мне выдохнуть. У нас, эм, у нас есть два варианта. Смотрите, если кого-то что-то не устраивает, вам нужно дождаться официального открытия всей нашей компании, когда у нас все будет готово. Сейчас э, играю тем, кому это интересно, не ради ценных призов в магазине. Я буду следить за Анатолием который вот задает мне такие вопросы, буду следить за твоим продвижением, как ты справляешься с этим, потому что сейчас я бы в первых потоках мы ориентируемся на тех людей, которые пришли сюда не за того, чтобы зараб... ради конфетки и фантика поработать над своими привычками если для тебя это важно не вопрос мы тебе заморозим аккаунт и когда мы откроемся с 7 там, октября когда у нас все будет работать придешь назад и будешь уже оценивать свои ресурсы силы для того чтобы там футболочки чашечки наушнички айфончики зарабатывать за монеты которые ты зарабатываешь сейчас интернет магазина за ценные монетки его не будет так спасибо все здорово отлично тяжелится. Который мы уже знакомы. Все, большое спасибо. С вами был Артем Мистеренко. До встречи сзади в водном занятии. Начинается игра «Просыпайся продуктивным». И помните, что вы сами должны очень сильно желать поменяться и сделать своим вкладом, своим примером, и объяснениями, которые вы будете писать в ваших отчетах, насколько меняется ваша жизнь с какими-то теми или иными принципами, которые будете внедрять, которые я для вас готовлю, записываю, и буду вести эту игру, и буду с удовольствием наблюдать за этим все движениями. Кстати говоря, недельки через три я бы хотел собрать, ну, наверное, топ-10, и если вам это будет интересно потому что мы будем снимать небольшой фильм про участников игры просыпайся продуктивным. Если для вас важно поделиться с этим миром своим собственным примером, что для вас работало, то те, кто у нас будет в первой топ-20 передовых фаворитов этой игры, может через 3-4-5 недель, вот так вот, когда уже сам процесс будет идти достаточно на высокой динамике, если вы дадите согласие, то мы запишем с вами офигенный такой фильм минут на 40, где вы можете поделиться, что для вас работало, как вы видите, что нужно в мире человеку использовать для того, чтобы он получал больше радости, больше желания развиваться, менять себя и менять других. На этом точно все. Большое спасибо. С вами был Артем Нестеренко, ведущий программы «Просыпайся продуктивным», основатель, президент компании Pride International. До скорой встречи. Пока-пока.